Мы решили в этом году привлечь студентов к этому замечательному виду спорта ММА и первый блин не стал комом. заявилось 8 команд мы надеемся что после этого в следующем году мероприятия среди студентов будут проходить регулярно всех студентов мы приглашаем в залы заниматься смешанными единоборствами ММА и принимать конечно же участие в наших турнирах очень приятно удивили некоторые студенты очень хорошие поединки показывали и достаточно техничные и динамичные, зрелищные и некоторые, видно, силу духа показали свою, поэтому я совершенно не разочарован уровнем наших студентов. На прошлых выходных в городе Дрезден проходил чемпионат Европы по смешанным единоборствам ММА среди взрослых и Украина вновь, как и в прошлом году, стала общекомандной второй. В следующем году, конечно, хотелось бы стать как минимум второй не только на чемпионате Европы, но и на чемпионате мира.